всем доброго раннего утра Я в эти дни искала подходящую статую Льва для того чтобы подарить вам этот ритуал не дарили статуи львов они очень красивые, очень подходит к интерьеру дома но они большие. А для ритуалов нужен более подходящий такой, собственно, небольшой, не маленький, средний. И как можно ближе по схожести к Льву. Вот сегодня мне отправили подарок. Отправила Олеся. Спасибо большое. И я как раз вот на фоне этого красавца.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 Например, после верховных богов всегда ходили львы. Бог войны Африки Шанго, Карифур. Его сопровождал черный лев всегда. <coughs> как символ ярости, храбрости, как символ воина. Для того, чтобы похвалить мужчину на Востоке, называют его Аслам. Лев. чтобы подчеркнуть царственность, сравниваются со львом и много иное. У греков считалось, что верховные боги появляются в виде львов. Они показываются, показывают себя как львы. но ну, естественно, говорящие львы. Не забудем также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 Поэтому вам нужно соблюсти все правила, которые я вам скажу. Первое. <связывается> Делать это нужно желательно. Сильнее всего сработает в пятницу. Подготовьте заранее печень. Печень э говяжью.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 Осимба Мукумба Накусихи Фуджа Ланьджо Ласимба Нионеше Фуса Мпиа Фуджа Ланьджо Ласимба Нджо Нгуву Нгуву Зангу Мими Нисимба Кима Мту она не оготпо ланчо ла симба куфун гулива и вэхивио осимба мкумва накуси фуджуа ланчо ла симба нюнешэ пиа фунжуа ланчо ла симба гуву